всем привет вот он мой виноградик в этом году год очень паршивенький для него вот и забыла в принципе дала тут кистей 10 до конца июня грубо говоря и листьев то не было нифига думал что все загнется. Этот вообще без винограда сидит. Правда, в этом году не закрывал. Вот здесь у меня виноградик. Ну и вот здесь кишмишек и Аркадия. Сейчас ему вот сделал. Добавил сюда перегнойчик хорошего, привез земли. И сверху щебенку. у меня земля кислая сверху щебенка хотя это надо было вниз но он уже давно посаженный поэтому мы ее запустили сверху виноград любит в принципе щелочную реакцию неплохо растет на известнике вот мы им известковую щебеночку и бабахами здесь вот добавил тоже земли пересадил вот отсюда здесь у меня были страшные заросли вот рядышком примерно стоят никак времени не хватает чтобы все сделать вот сделал года три назад плиты лил, такие метр на метр здесь уже все заросло но ну, в этом году решил облагородить все хотел сначала здесь ложить бордюр но потом что-то передумал неохота с бордюром было возиться да и особо-то здесь это плиты, они хоть и ровные, но немножко с укосами сделаны. Потому что типа арка здесь уже была. Тоже хочу переделать, сделать вход крытый. Ну и заодно весь свой виноградник спрятать под, ну, под этот какого Под крышу, короче. Ну вот. Там он еще осталось то, что было здесь. Периодически змейки ползали, поэтому решил благородить. Точнее, в этом и в прошлом году змеи не видел, но уже были. Появилось еще два ежика мелких. Чехпыха. хорошие ежечки вот сейчас еще вот здесь вот сделаю плиты положу отсыпал отсыпал здесь вокруг дома песком тоже там глубина до метра выходила вот здесь еще вот надо отсыпать все это дело В общем, одного отпуска маловато на все.